Нам неинтересны мужчины, которые зарабатывают меньше миллиона. Сначала все мои хотелки, потом все остальное. Это, это, это, это женщина! Это не женщина, это мразь! Зая, кто это? Это нищие.